Всем привет, меня зовут Макс Прайм, сегодня вы узнаете, что у меня есть, э, вот тут, на рабочем месте, погнали, погнали. Тут у нас есть первая полка, вторая полка, третья полка, ну, начнем наверняка снизу. Что мы тут видим, прослед, э, что тут написано, я покажу, только если не берем много лайков, продолжаем. Что мне нравится, это только ножницы конверты если прям хотите чтобы я разыграл этот конверт и между вами то напишите тут наверное что-то есть смотрим это что есть хотите получить такую штучку эм... тогда напиши в комментариях я сделал конкурс тогда напиши в комментариях я сделаю конкурс явно на штучку понадобится Дальше мы видим пару конвертов, где всякие штукенцы, штукенцы, штукенцы, штукенцы, штукенцы, штукенцы. Ну, я думаю, ничего тут смотреть. Думаю, внимательно люди заметили, что циркуль по-любому. Между ними охранники. Это клей. Понадобится. Это всякие, я думаю, всем известные. Циркуль. Так, все уже обратно. Думаю, хватит. На втором этаже у нас находится снова штучка, обратно. Да, кстати, дезиком многоватенько. Некоторый телефон один. Э, это понятное дело, что-то рисовать нам надо, кстати, с вами. Зачем эта штука нам нужна? Циркуль, дополнительный циркуль. Кнопочка телепорта для компьютера. Снова улучшен дозик. И, и, и не понятно что. Ладно, в комментариях на знаете напишите. Итак, на последнем, что у нас тут есть. Это для камеры, короче. Ну, бесплатно такая штучка. Ну, бесплатно такая штучка. Дальше телефон, телефон, подставка и все. А на сегодня все. С вами был Макс Прайм. До следующей серии. Бэм.